Добрый день дорогие друзья, я Игорь Черноусов И еще одно видео о замечательном скрипте Автокликер для проекта OYO Media Друзья, если вы думаете, что я сейчас сижу вконтакте Или записываю данное видео То на самом деле это не совсем так Вообще-то я сейчас активно просматриваю рекламу Но делаю это не я, делает это автокликер, а я вообще-то пишу это видео, чтобы поделиться такой полезной информацией с вами. Я всегда, когда учил людей работать на компьютере, говорил, что если вы выполняете одно и то же действие многократно, значит что-то вы не знаете. Поверьте, сидеть жмякать на рекламу это не так интересно как заниматься какой-то другой работой. Тупую, однообразную работу за вас должны выполнять программки. И вот одна из них это программка «Автокликер», которую вы можете забрать бесплатно, связавшись со мной через Skype. Skype указан в видео и в разделе описания видео». Значит, то, что «Автокликер» реально работает, я вам сейчас продемонстрирую своего кабинета в проекте «Ойо Медиа». Авторизируюсь в э, Воя и смотрю статистику кликов за последние 15 дней. Значит, вот э, больше 14, 15, там, 7, даже 13 кликов я не делал до 12 числа. Да. Начиная с 13-го я начал кликать по 175, по 194. По 156 и вот даже 217 кликов. Значит, это все клики, которые сделал не я, а сделал автокликер. Вот вчера я забыл его запустить, замотался и накликал всего лишь 6. Сегодня вот только запустил, начал мне работать, накликал 22. То есть программа работает, проект засчитывает все, что нащелкал вам автокликер. Если вам интересно, вы хотите упростить себе жизнь, работая в этом проекте, пожалуйста, обращайтесь ко мне в Skype, расскажу, помогу, автокликер не продается, он отдается бесплатно. Всем удачи, всем спасибо досмотревшим до конца. Будут вопросы, обращайтесь в скайп.